хороший плюс 30. И на закате дня мы находим хорошо Смотрите. Да ну правда? С камнями, кстати. Подожди, это металл вообще? Откуда я знаю металл или металл? В общем, такая вот красивая вещица. Ой, очень милая, кстати говоря. Да. А что это такое вообще? Это браслет? Это браслет поход. Вот Смотри, какой. Видим. С камушками. Угу. Так, Красавец. так, так. Первый наш улов сегодняшний. Так, так, так. Ой, какая красивая вещь-то, а? Да. Подожди, а что это подожди? от чего вообще? Может быть. Это не браслет. А что это? Ну, да, но она что-то крепилась, видишь? Покажи, какое красивое, смотри, какое красивое место у нас, закат, теплый бриз морской. Серебро, не серебро. Ну такой интересный. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Я еще думаю похоже. Очень похоже. Пандора написано. А Пандора это серебро? Они же серебро делают. Не знаю, не знаю. Слушай, если это... Но камушки так красиво блестят на закате. думаю, похоже очень на Пандору вот эту. Да? Бубенчики эти. Ай, красивая вещь. В общем, первый зачет. Первый зачет. Всем нашим людям приветствуем. Всем нам ш... всем нам ш... <см�> да что такое то Всем нашим людям привет. Я уже все забыл. Это монетка, ребят. Интересная по а тенге. Тенге, по-моему, узбекская монетка. Казахская. А может казанская казанская? Казанская хотел сказать.